Ну что друзья, рад вас всех приветствовать на своем канале, с вами Криптоген, и тема с облачным майнингом у нас все не утихает. Поэтому я как и обещал показываю и далее интересные проекты, в которые можно с легкостью инвестировать и выходить на хороший пассивный доход. Ведь хранить свои средства, как я считаю в одном активе, не лучшая идея и всегда их нужно грамотно распределять. Вы не забывайте подписываться тем временем на мой канал, чтобы быть в курсе всей крипты и поехали посмотрим обзор на новый проект. Друзья, TronTRX – сервис облачного майнинга, который, как и другие аналогичные проекты, дает возможность заработать, арендуя мощности для майнинга и получать с этого часть прибыли. Я думаю, каждый понимает, откуда идут все начисления, то есть это идет приток новых токенов от новых пользователей, которые приходят в проект, поэтому… Все начисления будут происходить в TRX. По поводу вывода и как можно выводить, я покажу немножко чуть позже в данном ролике. И давайте посмотрим, как можно с легкостью быстро зарегистрироваться и присоединиться к данному проекту. Итак, чтобы зарегистрироваться на данном проекте, нам нужно всего сделать несколько действий. Это указать номер мобильного телефона. Все очень просто. Можете указать свой, можете другой, главное чтобы вы его помнили. Дальше указать логин пароль и security пароль. Они могут быть одинаковыми. Как вам удобно, главное, чтобы вы его запомнили. И вводите код верификации. Он у вас будет на экране, у каждого свой. Ввели и нажимаете Sign Up. После регистрации вы сразу же попадаете на главную страницу и можете увидеть на своем балансе уже 5000 TRX. Это бонусные монеты, которые платформа предоставляет вам в качестве бонуса при регистрации. И для того, чтобы ваш облачный маник начал работать, вам нужно пополнить... Свой баланс, начиная от 5 TRX, чтобы получать в будущем от 6% в день. Чтобы пополнить это делается очень просто, на главной странице есть вкладка recharge, нажимаете ее и у вас есть свой личный TRX адрес. Вы его просто копируете и вставляете на, своем бирже, на своей бирже, где вы купили уже TRX монеты и пополняете данный адрес. Итак, я скопировал адрес TRX кошелька, который у меня указан на платформе и на своей бирже, а я пользуюсь Exmo, у меня здесь есть TRX. Вставляю этот адрес кошелька здесь и давайте для теста мы отправим 50 TRX и посмотрим, как быстро они придут. И нажимаем кнопочку «Вывести». Как вы можете видеть, наш баланс пополнен и 50% RX пришли буквально меньше, чем за 5 минут. Все, с этого момента мы можем получать от 6% в день. По поводу лимита вывода ваших средств, вы можете посмотреть эту информацию в анонсах. Давайте я ее сейчас покажу. Также это все будет указано в описании. И здесь у вас написан лимит ежедневного вывода средств в зависимости от вашего баланса, от ваших инвестиций. И мы можем видеть, что если вы инвестировали от 1 TRX а до 50 тысяч, вы можете вводить в день 3%. Если от 50 тысяч до полумиллиона TRX, ваш лимит 5% в день. И так далее, то что сейчас вы видите на своем экране. Итак, по поводу вывода ваших средств, все также очень просто. На главной странице вы можете видеть данный раздел Withdraw, нажимаете его и здесь можете видеть свой э, дневной лимит, сколько вы можете ввести. У меня это полтора TRX, можете его ввести вот здесь, дальше указываете адрес вашего TRX кошелька и вводите ваш пароль, который вы создавали при регистрации, security пароль и нажимаете подтвердить. Все, каждый день можно выполнять эту операцию в зависимости от вашего лимита. Друзья, в конце видео хотелось бы показать реферальную программу. Эта тема будет интересна абсолютно для каждого. Вы можете пригласить своих друзей, знакомых, всех друзей скрипты, кто занимается этим в разделе э, Share. Вот здесь есть у нас э, ссылочка. Это для ваших рефералов. Вы можете ее отправить вашим друзьям и получать отличное вознаграждение. Начиная от регистрации и до их инвестиций в данный проект. С, каждой, с каждого пополнения вы будете получать TRX на свой баланс. Отображаться они у вас будут в этом разделе или Team, вы можете посмотреть, здесь есть несколько уровней и несколько уровней вознаграждений. Обязательно в комментарии я укажу и распишу как это все вознаграждается. И также еще в разделе, чуть не забыл сказать, есть служба поддержки и кому что непонятно, можете обратиться в WhatsApp, чат, также есть большая телеграм-группа. Опять же ссылки будут в описании. Друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Скоро будут новые ролики. Ставим лайк этому видосу. До скорых встреч. Всем пока!